Приветствую вас, друзья, продолжаем вас с нашей командой Турбанжур. Я uh -huh. просто уже трошки перехвилювалась, потому что пробуем новые форматы и стараемся, чтобы для вас было цікавіше, чтобы мы смогли больше подать інформацію. Тому ты застрелился на 20 минут, просим о вибачке. Ну и хочу представить сегодня, что мы будем продолжать знакомиться с нашими команды, кто дивился, минулий раз эфир, то э, э, э, был, как раз мы рассказывали, как у нас появилась компания Турбанжур, как она развивалась, офисами и для самых уважаемых знает, что у нас, ну наши, не ті, кто только дивилися, а и кто наши э, клиенты, то знають про наш офис, Белый Церкви, я уже 20 лет, и Таня уже, можно починать махать я не вижу, кто там. Приедался кто-то, да? Е, так, конечно, до нас ага. приедутся. Мы прямо в эфире уже. Честно говоря, мне так же не видно, кто сам приедался, но мы обовязково видим все комментарии, которые есть, все ваши лайки, которые нам очень приемные. И... В офисе білі церкви у нас працює три менеджера. Таня наша сама на відео контенті завжди на зв'язку. але я впевнена, що наші інші менеджери також, скажемо, ви знаєте вживу. Так, але ми їх виведемо і в онлайн. Також поки ми знаходимось на карантині. в домашньому форматі працюємо для вас наші люди. Так що Представляю тепер вам нашу Татьяну. Татьяна у нас працює уже три роки в офисе Білій церкви. Згадували з нею вже сьогодні на попередньому эфире, как мы, в принципе, з тобой встречались, майже так же онлайн, так про скайпу, була співбесі, да, ось, и потім уже зустрілися в Білій церкви. Тань, тебе слово, расскази, как пришла в туризм, как... Я, скажем так иа шлях и до сегодняшнего дня всем привет кто опять-таки присоединился вот вы сказали так, рассказать про себе я там подготовила видео видео по каждому да но я пока расскажу предысторию но если знакомиться да меня зовут татьяна мне 30 года мне 32... Ладно, мне 32 года, живу, работаю в Белой Церкви, в свой путь я начинала туристический, с университета. То есть после 11 класса я поступила в университет на менеджер международного туризма, закончила 4 курса на стационаре, и пятой поступила на заочку, так как родила уже ребенка. После, конечно, окончания пятого курса я уже как бы ушла в декрет, после этого работала еще на какой-то работе не в туризме, и в туризм меня привела моя очень хорошая знакомая, привет, если она смотрит, она меня привела на место секретаря. То есть офис-менеджер, это так по крутому называлось, но все мы знаем, что обычно секретарь. То есть я когда уходила вообще с работы с другой, да, у меня была и зарплата побольше, но я знала, что я хочу в туризм, поэтому я пожертвовала там зарплаты, уже, ну то есть я пошла на такой не, не сразу же менеджер, да, как сейчас любят, да, там попутешествовать и сразу открывать агентство, вот я весь этот путь начинала с самых низов. Вот. Год поработала секретарем, и после этого моя директриса сказала мне, ну что, Татьяна, будем искать менед... офис-менеджера. Вот. Я так и думаю, почему, почему, что случилось. Она говорит, ты будешь менеджером по туризму. Вот, Поэтому я немножечко переживала, конечно, но все-таки я собрала волю в кулак и вот начала бронировать туры, да, там, разбираться в странах и все-все-все вот такое. Первый мой рекламник был в 2014 году. Да, в 2014 году. Это была, конечно же, Турция, Анталийское побережье. Там вот в начале видео было, оно было. Вот. И после этого, в принципе, каждый год летаю на вот, в рекламные информационные туры была и в Турции, уже, наверное, везде, и в Египте была, и вот последнее такая путешествие, мое последнее, это был Китай. Я, кстати, вот, я не сильно там горела желанием поехать в Китай, это получилось спонтанно, мне Лена позвонила, нет, Максим, Максим мне позвонил и сказал, Таня, есть место в рекламный тур в Китай. Летишь, у тебя есть 15 минут. Я звоню мужу, говорю, так и так, 15 минут, чтобы подумать. Он, ну давай, Ашу. Вот и так я полетела в Китай. А кстати, да, вот если сказать, как я пришла в Турбанжур, то когда в 2017, да? Да, 2007, да, Да, да, в вот, 2017-м моя подружка мне скинула ссылку, мол, Таня, ты же там работу искала. Я как раз э, с Киева уволилась, потому что мне уже было тяжело каждый день на протяжении двух лет ездить в Киев. Я уволилась и просто сидела дома. Вот, Но потом мне подружка ссылку кинула, мол, Таня, ты же хотела. Я говорю, Инна, я хочу дома посидеть, дай дома посидеть. Она, ну давай, ты же хотела, э, ну, ну, ну позвони. Я так смотрю, так кто Турбанжур? И тут я вспоминаю, что я видела рейтинг Турбанжур. В, на сайте TPG, точно помню, это у меня отпечаталось в памяти, и там было там топ, Турбанжур входил в топ-5 вот самых таких активных агентств, да, и я такая, ничего себе, Белая Церковь входит в топ-5 продажников по Украине, думаю, ничего себе, надо попробовать. Вот, и мы с Леной по скайпу, сколько мы, 40 минут, наверное, кстати, Лена, это, наверное, моя самая долгая собеседование было с вами да причем я уже э, все там вы мне что-то спрашивали по странам я все позабывала уже там месяц или даже не месяц все таки я сидела дома и уже все позабывала Я так налегке позвонила а вы еще что спрашивали. <ср Idol> ну слава богу вы, наверное, поверили в мой потенциал. Вот, поэтому. Mm -hmm. А, и кстати, вот, и, и про, вот самый, наверное, сейчас, как, когда? В 2017 году, вот уже осенью для меня такой был переломный момент, когда я полетела в рекламный тур в шарм шар шейх и там встретилась с Наташей с Бамбарбия Тв, и она же нас учила делать видео. И после mm -hmm. этого я как-то начала задумываться о том, чтобы делать видео, и вот, вот вы мне подтолкнули еще. И с тех пор, да, у меня вот и YouTube-канал уже появился, я не скажу, что он прям такой сильно раскрученный, но все же какие-то свои, вот, свое видение отелей там вот есть вот так, mm -hmm. так до речі, кто, возможно, не знает, у нас есть экспертные беседы с турбанжур, которые мы проводим, и там наши менеджеры делятся вражением своих информационных туров. Звичайно, я також за своих подорожей а, намагаюсь максимально давать відео видео контент. Но, я думаю, те, кто с нами, они обязательно про это знают и, конечно, ждут. Ну, до речі, если мы згадаємо про Китай, то ситуация, как это? Я тебе расскажу, как была до того, поки ты позвонил Макс Тим, что я дізнавалася, какие будут экзотичные направления, потому что летела до Доминиканы и питала, чи вот цього этого теж. Чи у нас было два критерия, это Доминикана, а по Китаю, на так пыталась подготовиться до того, где будут прямые перелеты. Ну вот сколько до цього уже я запыталась, но еще не было, и тут мне звонят Лена, вы же хотели, вы же хотели, вот у вас 15 минут на то, чтобы принять решение. Я не помню, это и ты эфир был, или еще что-то, что я даже сама не могла позвонить. Это так было, знаешь, звони, давай, кто, что, как. Ну и на самом деле все склалось так, как склалось, с хорошим чином, что нам запропонували, мы это приняли, и что это было швидко. Швидко тоже зарабатывали, и вообще-то, ну, скажем, вышло те, что у нас и вышло по хайнань. Ну, а, так, что, тогда переходим до наших о, улюблених мест, так, местя счастливых людей, как мы уже называем, такую, скажем, свою небольшую невелику, невелику рубрику. И uh -huh. будет сегодня, как я уже думаю, все зрозуміли, что это будет хайнань. Ось мы, чему Хайнань, так, коли, коли, ой, так, щоб мене пішло не так, ага, ось, коли перший летів чартер до острова Хайнань, ось мы как раз выбрали себе відпочинок на Новый рік, ехали с семьей на два тижні, і якраз раз таки, скажем, новий напряг, нам його хотілося дізнатись і відчути на собі, і повторюсь, як ми вже выбрали потім, Звичайно, максимально там якихось экскурсий подивилися э, для, скажем, семейной лістоцинка, для лістоцинка с дочиной. Хотя, если говорить про отельно-банку, то я одну. И тому, как раз, вот и на... уже на наступный сезон, когда уже стало напрямок экскурсат и еще больше, э популярным серед наших подпочивальников, чтобы знали готельную базу, так же наши менеджеры вот уже Таня поехала безпосередньо в Кайнань осени, минулой осени, правильно? Да, да, да, да, да. Uh, так, кстати, и очень полезно вот этот был рекламный тур, потому что в Китае на самом деле очень много нюансов по отдыху, по регионам, по... Uh, ну, такие какие-то нюансы, где, вот, вы знаете, мы, когда в рекламном туре были, мы что-то у гида спрашивали, ну, а почему так? А нам гид говорит, ну, привыкайте, это же Китай. То есть настолько у них все как-то по-своему, что вот, ну, и такие нюансы какие-то, это, наверное, надо прочувствовать на себе. Вот, ну... Э... Что я хочу сказать по Китаю? А, ну, как мы знаем, что, да, вот этот э, вирус пошел от них, но и они молодцы, нам у них нужно получиться, как предотвратить вот, э, как это, б, б, б, но, вот э, эпидемию. Вот. А, смотрите, китайцы, у них же медицина какая? А, пощупали пульс, посмотрели на лицо, посмотрели на глаза и все, и они знают уже диагноз. Поэтому, когда сказали, что в Китае вот много заболевает, да, я так подумала, ну, у них же медицина, в принципе, ну, как это, ну, что значит для нас это вот, вот это пощупать пульс, да, и посмотреть там, ну, они еще, по-моему, давление меряют, вот, максимум. Вот, кровь кровеспускание и такое. Вот. Но, на самом деле, деле они молодцы тем что они самоизолируются на самом деле то есть если им правительство сказало они очень послушные граждане им правительство сказала сидеть дома все мне кажется там просто на улице люди вымерли потому что у них же 80 процентов они они не набожные они атеисты и вот 80 процентов которые не верят в бога они верят в своих вот предводители, да, коммунисты, короче, <laughs> вот, поэтому и они слушаются, вот, и э, мне кажется, вот Украина должна обратить внимание, после выхода с карантина должна обратить внимание на Китай, потому что, вот, во-первых, это э, вторая, э, как это Занимает Китай, занимает остров Хайнань, не Китай, остров Хайнань занимает второе место по э, чистоте воздуха, там нету никаких заводов, нету ни фабрика, там нету машин, которые ездят на бензине, там, то есть электрокары, электромопеды, да, там все, электровелосипеды, там все на электричестве, у них настолько все чисто, что, ну, просто браво. Э, кстати. Этот регион, не регион, а остров Хайнань вообще только начал свою работу как международный, да, статус международный ему дали только в 2011 году. Поэтому и вот это все стремительно начало развиваться только с 2011 года, и они даже себя немножечко сравнивает с Дубаями. Говорят, вот видите, вот мы же как хотим, даже еще круче, то есть у них там за 40 лет, да, там, а у нас вот мы хотим быстрее. Мы, Кстати, когда мы были в рекламном туре, у нас был даже брифинг с министерством, да, вот по Хайнане, и нас спрашивали там, что, чтобы бы вы хотели, вот видеть, что мы делаем не так. И они сидели, это не просто было, как, ну вот что классно у нас тут, да, классно. То есть они реально говорили, типа, что, типа, хорошо мы знаем, вы скажите нам, что не так. Ну, допустим, мы им сказали, что там не везде есть таблички на русском языке, то есть не везде там понятно, там не везде есть русскоговорящие там в ресторанах, да, не во всех курортных зонах. Вот, ну и в принципе только это. Все остальное просто им браво. Вот. Если... Очень активно приймає участие. Они даже помнят, теж ходили в Киеве, а, с приводу того, что запускался первый чат, как мы в принципе потом и решили полететь, что снова таки, да, было проведено для нас, для турагентов проведена презентация, так и те угу. особые, так были изменены представники. Mm -hmm. Вот, кстати, давайте пока у нас вот видео идет, да, про парк yeah. Яноду, вот как раз расскажу, наверное, второй момент, почему стоит полететь на остров Хайнань, вот любители джунглей, любители зелени, вам только сюда обязательно посетите эту экскурсию, то есть экскурсия состоит из вот огромного парка Енода в переводе 1, 2, 3, и протяженность 123 километра самого парка, то есть 123 километра просто густющего вот леса тропического. Вот, такие тоже как интересности, они это все обыграли, сделали интересным то, что не только природа, но вот построили стеклянный мост, сделали вот эти подвесные качели, то есть любителям экстрима тоже интересно. Китайцы, кстати, они трусишки, но они любят экстрим. Ну, мне кажется, я наполовину китайка в этом, потому что я вроде бы и люблю экстрим, но я не сильно такая экстремистка, знаете, и экстремалка, то есть и вот как раз так чуть-чуть по-китайски экстрим мне понравился. Вот также есть, ну потом увидите на видео есть также зиплайн, то есть вот такая идет сплошная такая канат сверху вниз, не знаю сколько протяженность, в общем, ну лететь над пропастью. Вот на фотографии на фотографии я с китайцем, это просто было, я не знаю, фотосессия. Нас китайцы обступили, и давайте фотографироваться. Кто-то увидел, что я фотографируюсь, да, и они все, они пока вот все со мной не сфотографировались, я вот их компания. Нравится, да? Человек 20, вот они, они меня не отпустили. Потом к, ребятам тоже подходили к нашим, то есть для них же белые люди, это как вообще культ белого человека у них, да, они любят белых людей, и кто не знает, они не загорают они носят вот прям вот по сих пор всякие кофты кепки зонтик зонтик и защищает и от дождя если надо также он защищает от солнца то есть у них вот, вот как представить себе китайцам? это китаец который едет на электромопеде и с зонтиком в руках я не знаю как они одной рукой водят а одной едут но вот это точно китайцы. То есть мопед и зонтик в руках. Этих мопедов было просто не лице закрывали, навіть тоді, ну, звичайно, не в таких масках, как зараз, так, а закрывали лице, і щоб не было пилу, якщо ты едешь на мопеді, і знову ж таки закрывали еще додаткового обличчя. Да, да, если, ну, если мы, да, вспомним, то китайцы, в принципе, они вот им сказали маски носить, могли бы, наверное, не говорить, потому что они всегда носили маски. Вот, что классного еще в этом парке, в том, то, что, так, зиплайн сказала, то есть всякие водопады, то есть вот эти спуски, кстати, на видео будет еще а, китайский огнетушитель, было или нет, не помню, но а, такой две полтора литровые бутылки воды, и написано там Fire, что-то там, короче, огнетушитель, просто две полтора литровые полторашки воды. Вот, очень классная экскурсия, всем рекомендую. Вот, потом что еще... У меня следующее, наверное, у меня следующее идет э, развлекательный такой романс парк, да. Кстати, видео и э, то, что я говорю, совпадает? А в тебе не видно? Там, где в тебе камера, тебе не показывает? Ага, да, показывает показывает, значит, кстати, вот то, что мы видим, у них вот вечером в парке почему-то они уши свои проверяли, ну, то есть вот тоже по типу, ну, это же Китай, вот, я не знаю, почему, но они все там сидели и ковырялись в ушах. Вот, данная экскурсия, не экскурсия, а такой поход, да, это Романс парк, впечатляюще на... Вот у нас, это сцена, да, мы сидели в... Кстати, мы опоздали, и у нас были, нам пораздавали такие пригласительные, да, билеты, вот, и там какие-то цифры стояли. Мы опоздали на вход, и мы даже не могли, мы не могли понять, какой у нас ряд и какое место. Потому что там иероглифы, иероглифы, цифра наша, иероглифы, иероглифы, наша цифра. В общем, мы не туда сели, поэтому, может, будет, ну, знаете, не очень видно, вот, но, э, то есть, там и вода на сцене, там и эквилибристы, там и э, вот прям выбегают, вот это в зал сейчас ребята выйдут, то есть, оно, знаете, эффект присутствия, вот. Вот. Э, такой сильный водопад на сцене. Ну, в общем, кто любит такие вот эффекты, спецэффекты, вот можно посетить. Но я советую на эту экскурсию, если будете ехать, то вечером, то есть в вечернее время суток. По там по хореографии, если, кстати, вы хореограф, на хореографию не смотрите, потому что мне как-то ее вообще показалось нету, Вот эквилибристы. В общем, очень классно, и помимо этого вот Романс Парк да помимо этого представления еще есть там такой вот э, уличная еда вот на улице стоят там кстати есть даже КФС кто соскучился за едой да вот. Да, то есть там есть и КФС, есть и вот, вот эта уличная еда. То есть там стоят и, кстати, не бойтесь вообще покупать еду на улице, потому что там очень все вот санитарные нормы соблюдены. Кстати, я вот по этому поводу тоже еще расскажу. И очень много рис. Основная еда это у них рис с морепродуктами. То есть вот я наелась риса и морепродуктов, наверное, на полгода вперед. То есть там вот кто хочет наесться морепродуктов, вот пожалуйста, Китай вам тоже подходит, потому что креветки, мидии, рыба очень вкусная, что там еще, лен, фреши всякие. Ева постійно там також ела міті. кто там где-то как-то переживал, то у меня и такие, и такие, то есть разные пробовали, и мы для себя еще, ну мы больше харчувались в готеле, потому что мы отдохнули в одном готелі. вот и было у нас снеданок, не, мы докупали, но, знову ж таки, был такой более закрытого формата готель, то е, дуже нам еще очень понравилась кукуруза, молодцы, качка, качка у них, там. Пекинская. По Пекинскам. Так, как машина завтра была. Очень, очень... На завтрак на Вильню была еще одна осминожка. В принципе, такая в основном была Вильша. Ой, кстати, мы перешли по весе. На лапша, на завтрак, обед и ужин. Ну да, а, кстати, Лена, а у вас были эти? На завтрак, обед и ужин пельмени. Пельмени, вареники, да, это реально завтрак, обед и ужин, у них пельмени жареные, вареные, потом еще какие-то тесто такое как... Я не знаю, как у нас вареники на пару, наверное, вот, и там тоже или шпинат, или вот такое что-то солененькое, то же самое у них, но ну, правда, вот это тесто, оно на завтраке я только видела, ну, а пельмени, вареники у них, вот, те, кто любят добро пожаловать в Китай, вот, поэтому по еде, вот, максимум... До речи, еще хотела сказать, что багато хто что там гостра їжа, где-то, ну, скажем, по с з... Так, порівнюють, ну, багато хто порівняє з тим же Таиландом, що може бути також В принципе, ну, тобто, всі, хочется сказати всегда, що те, що гострі, какие соусы, це окремо. Ну, тобто, так, в принципе, їжа досить комфортна для тих, хто не любить гостро, бо я, наприклад, не люблю. І, знову ж таки, я все з того плану. якщо з дітьми їхати, то так, то мами завжди переживають, боже, чим я там буду подавать дитину. Ну, рис так точно буде. Ну, далі, до речі, ми ще про майже стабильного говор дня по разів, навіть, кокосы, да, просто можно Да, только главное, дурман вовремя кушать mm -hmm. или и вообще его не брать в а, аэропорт, вот или как mm -hmm. как он как он называется вот этот. Mm -hmm. Да. Да, ну да, вот, да. Он, он, конечно, специфически пахнет. Вот, а вообще, Но... да, фруктов мы наелись. И они там, кстати, я вот советую туристам, которые летят я, там с детьми, допустим, я говорю, у кого дети плохо едят фрукты, вот идите на пляж днем покупайте только фрукты, и вот пока, скажете ему, пока он не съест фрукты, да, домой не возвращаемся, да, это будет вместо обеда, вот, очень, кстати, классно, потому что, и там же ж по этому ходят, по, по пляжу, по пляжу ходят mm -hmm. и продают фрукты, у них же пляжи муниципальные. Вот, Вот, по поводу э, санитарии, да, то есть э, тоже е, бытует такое мнение о том, что там Китай там грязный или еще что-то, это абсолютная неправда, Китай э, чистый город, и я вот видела грязности только вот в виде вот этой вот... Э, Обрубков с кокосов, все остальное, и то где-то вот на рынке на обычном, там, где, знаете, вот не сильно, ну, не сильно смотрят за порядком, вот, так скажу. И, ну, все остальное очень чисто, нигде бумажек не валяется, все, газоны красивые, дороги, просто дороги, я не знаю, ну, это, мне кажется, выше всяких похвалы, ну, там же, получается, всегда тепло, этих нету газонов, нету, а, что там, кто у нас бьет в дороге, я не знаю. Вот, поэтому там очень классно. И вот, и кто боится с детьми ехать, мне кажется, наоборот. Вот в Китае самое лучшее, вот, по санитарным нормам, да, лететь на Хайнань, чем в, Азию, в другие страны Азии. Mm -hmm. До речи, не побывавши там, я как-то на это сразу не обратила увагу, с привода того, что они так борются за первое место, что это был самый экологический остров, борются они скупы. Вот и снова таки, э, как бы, круто ну, побывать на таком и экологически чистого можно сказать. Mm -hmm. Да, да, да. Вот. Поэтому, вот, кстати, видео это уже супермаркеты снимала, mm -hmm. то есть, кто там, допустим, боится лететь, там же, вот, мы не сказали, что там... По большей, не по большей части, а почти все отели на а, завтрак или завтрак-ужин, там нету, все включено, и кто боится, там, что он будет голоден, вот я поснимала видео супермаркетов, там в супермаркете есть все, это, это просто супермаркет, то есть рестораны отдельно, там куча ресторанов, в супермаркете можно купить вот ну, мивина, это у них, кстати, с, остро, с остростями тоже есть, Жалко, что я не купила домой, а купила это, будет фотография, что я купила, какие лакомства, вот, кукуриные лапы. Лапки, лапки. Я про них задала, думаю, что ты про них скажешь не Да, да, конечно. Это прям хит Китая, эти куриные лапы. Я не знаю, почему. Может, это они как прикол делают и покупают только китайцы. Ой, то есть китайцы, только туристы. вот, Но кушать там нечего. Это не, ну, это как. Даже... Наверное... Мне кажется, что это все-таки не прикол, Чому? Тому, что у нас, когда была новорічна вечеря, это был гарний сусідній готель, ну, достаточно высокого уровня 5 зерочек, и там было все, там так была червона, риба, крив... такі здоровенькие краба, ці, ну, лапки. Это было очень старое вечеря, при действительно, как то, Не было так подписано, чтобы можно было понимать. И мы себе думаем, может быть, это змея. Ну что-то такое экзотичное. И привод тож, вести такой шикарный стил, и потом приходит моксинка, ты еще не ела? Я говорю, нет, а что это? это мабуть шкурки від от а, а, курячих лап и мы потом уже додивились и оно такая зашаренное было что тесто было схоже на на как як, як на змеяна чи ежика то насправді вони ну, це такий деликатес прям дуже такий супер їжа Ось, на рівні з такими, ну, скажу, таким вибором тому дійсно вони мені з їдять от що кажуть китайці їдять все, що шевелить, да. так, вот, да. А, вот, але из новых таки, як экзотика можно спробовать, кто хочет. Кому не угу. хочется, мы выбираем морепродукты, фрукты, лапша, ну то есть скажем, больше до, до нас учащиеся. Ну, всяк раз ты все лапки вот всі... эти. Да, да, да. -да, -да, -да, -да. <реш> Кстати, Лен, а вот вы напомнили по поводу э, змеи, а вы были на змеиной ферме? Не на змеи не были, не. А, а, а я же была на этой змеиной фирме и даже пила кровь змеи. У меня есть... Ага, я, кстати, думала видео сюда тоже сделать, ну, думаю, ладно, это реально не для сабонервных, вот, кому интересно, пишите, мы вам в личку скинем, вот, реально, это было 10 часов утра, нас привезли на эту, там, фирму, они там показали, показывали всякие фокусы со змеей, и потом, вот, на наших глазах... <смех> вот, спустили кровь и вот мы все попробовали. Но ну, я же вам говорю, я решила в Китае вот попробовать, вот, вот. А вдруг я больше сюда не попаду и мне надо было прям. Вот все, что предлагали, все я на все соглашалась. Ну, вот. У меня директор «Банжур» вот так вот відповідально относятся. То есть, что, если да. вы уже приехали на «Найн», то нужно попробовать просто все. Ну, я, да. до речи, я как раз, ну, когда мы выбрали экскурсии, мы много брали разных экскурсий, вот, да, какие там, и, и, и «Янода», так, и это были «Сафари», Зараз, я думаю, ты тоже про них расскажешь. Сафари-парк, где были и до Тих, до Мавпочек мы ездили на остров. Про ЗМИ как-то мы не розглядали, потому что, знову ж таки, были еще до этого в Китае, в Таиланде, и там были все эти шоу с кобрами. Mm -hmm. Великого бажания до них не было, но, опять же, кому-то такой, даже экстрим. Кто, как ну, я люблю, скажем, формат, <существует> то можно срубать. Кто любит попить кровушки? <существует> Канал, <Котовка>? до <речи. существует> Вот. По поводу, по поводу чего? Сафари-парка, да? Давайте расскажу. Была там, там довольно-таки интересно. Mm -hmm. Ну, тем тем, кто любит животных, потому что там сафари, но только на этом автобусе, на котором вас везут, провозят, и также вот эта фишка этого парка, панда, вообще символ вот Китая, да, символ Хайнаня, это пандочка, там даже вот возле панд есть магазин специальный с мягкими игрушками, пандочками, там просто они какие хотите, конечно же, я купила мягкую игрушку, пандочку, надо сказать, у нас так уж прям доси, доси с теми ещё бамбуками и то все прям люба-люба. А у меня, там тоже было на фотке, я красива с этой Вот и э, что там? Лигры есть. Это скрещенные тигр и лев. Вот. Лигры. Э, ну, жирафы, бегемоты, крокодилы. Я тебе Ну от я насправді до цього не знала, что есть такие взагалі тварини, да, скрещені тивер-талев, ливри. Ну, это, снова-таки, из того, что, ну, все-таки такие мандры, они да, для нас какие-то открывают новинки, и те, что ты даже не мог подумать, что таке бывает, так? а, а просто выявляется, что они там есть. Да. Ну, снова-таки, супер, что можно погодовать, цего же, Боже, кто там был? Ну, там много кого можно погодовать. С... Uh, Слона сла... можно было покормить. Слона, жирафа, а потом ты вспоминала про uh, бегемота, и он на это открывает, и ты ему целишься, тут ты с этим яблочком, чтобы потрапить, когда он открывал. Ну, там сал... много, на самом деле, такого еще можно погодовать. Да, а еще, кстати, там эти обезьянки, мы когда подходили, нам сказали, и вот тоже э, туристам хочу сказать: да, кто собирается в Китай, если вы идете вот, э, к обезьянам, то вот все, что у вас, очки, наушники, все это прячьте в, там, в рюкзак какой-то, да, свой, там, или сумочка, и ни в коем случае не пытайтесь вот при обезьянах заполезть в сумку, они сразу думают, что вы им что-то достаете, и они начинают потом сами залезать в сумки, ну, то есть нам сказали, что... Что вот, что вот так бывает. Если честно, я этих обезьян и опасалась в итоге. Ну, насправді, это отдельный остров, где а, мапочек, и тут, и вот тут они, да, цикаво, и погодевать, но mm -hmm. так может быть и агрессивно, мы видели, как вот а, а, так вот, даже открывали полностью рюкзак, ну, это надо смотреть за своими речами, вот, и да. Максим так как только видишь, что ты даже руки в кармане, вот, они сразу же уже, ну, он начинает допомогать, и ты как-то, да, ну, да. ты карман, а ты и не пояснишь. Да, ну, в общем, по экскурсиям есть что посмотреть, вот, можно об этом говорить, я не знаю, часами просто, да, а давай перейдем к медицине. Я... Была, да, была. да, да, была там медицина, и, конечно же, я попробовала на себе, это тоже, нам предложили, кстати, там медицинские центры, и, кстати, вот у меня туристы одни, даже мы... Они еще не знали там, что выбрать Китай или там еще какую-то страну, и они мне сами спросили, как бы я им еще Китай особо и не презентовала, а они сами нашли, говорят, Таня, а что там вот в Китае, какие то же надо медицинские центры искать, вот, и мы то есть задались этим вопросом. <назуху> вот. После сразу после магазина там очень немного фотографий там где я. <назуху> Вот, и получается, что люди, кстати, некоторые люди реально вот едут в Китай специально, чтобы полечиться. То есть это вот, ну, я, если честно, вот это и там иглоукалывание, кровеиспускание, я в это особо не верила. Вот, но там мазилочки всякие, да, ну, я не верила. Но вот реально рассказывали, что помогает, и вот люди и вот там, каждый год или там, раз в два года они просто должны приезжать и вот на эти иглоукалывания и на массажи. Как у них вообще проходит э, это все? При отелях есть отдельно медицинские центры, но также есть при отелях. При отелях тоже хороший медицинский центр, Если у вас отель с медцентром, не бойтесь, он хороший. То есть там... Э, если врач специалист, да, то есть если ему дали этот корешок врача, то он точно, вот, ну, хороший специалист, да, вот, потом, значит, приходите, вам меряют пульс, смотрят в глаза, там, давление, вот предлагают какие-то там массажи, есть там лечебные массажи, есть там какие-то еще оздоровительные массажи, и вот это и глоукалы. Лен, это и все. Нет, дело... Да, дело в том... Дело в том, что я себя не фотографировала, потому что я настолько расслабилась, когда мне делали массаж, мне даже не хотелось фотографироваться. И я так, а там еще видео, там, где он, китаец мне массаж делал. И я так делаю видео, и, и сразу тут же, знаете, проваливаюсь спать, потому что ну, настолько все кайфово было. И глоукалывание мне делали, и массаж и еще что-то, и, и, и что-то третье, забыла уже, вот, ну, в общем, круто, но поскольку у меня особо ничего не болело, я ни от чего и не излечилась, вот, поэтому, да, да, что еще у нас по, что там по видео у нас еще есть? танцы, танцы за раз будут. А, ночная жизнь, да, давайте перейдем... <och> <с <tranq> <с <нудов> вот это да, вот эти знаменитые танцы, когда мы, погуляв, покушав в заведении, мы решили, что нам надо дискотека, вот это, кстати, этот дельфин, в который мы два раза ходили, и там было очень круто, в общем, мы праздновали день рождения, и решили, что мы хотим на дискотеку, вышли, и пока всех остальных ждали, мы уже так заждались их, что включили колонку и начали танцевать посреди вот, тротуара. И китайцы останавливались на машинах, выходили, давай, ну, с нами начинали танцевать, причем на таких крутых машинах. Вот. Потом а, ребята тоже, наши украинцы тоже такие, а вы откуда? Можно мы с вами будем гулять? Типа, мы тут первый день, еще ничего не знаем. Мы, ну, пошлите с нами. Мы тоже тут первый день. Вот. И вот это, я хочу сказать, что на Ночная жизнь очень веселая, но только в бухте Дадунхай, потому что во всех остальных бухтах, ну, вот так все более по-семейному, по-спокойненькому, а если вы любитель ночной жизни, вам нужно в бухту Дадунхай. Дискотеки, ночные клубы, вот это, кстати, на видео, это караоке-бар. И возле отеля Sunshine Time, в котором мы тогда жили, причем мы уже возвращались после дискотеки домой, и мы так раз, нам гид говорит, «А вы знаете, что это караоке?» типа крутой, пошлите, я вам покажу. Вы такие, это уже как бы спать хочется. Нет, пошлите, я вам покажу. И мы зашли, Лена, я, я такого не видела. Конечно, немножко пшенка стайл, вот, но такое все в золоте. Но оно реально смотрелось эффектно, вот. И ну вот, я не знаю, но меня реально впечатлило. И что, ну вот вся ночная жизнь до Дунхая просто кипит. Поэтому, ну если вы любитель только до Дунхай. И вот мы перешли, наверное, к самому последнему, да, самому последнему плюсу по Китаю и вообще зачем нам нужно лететь в Китай после открытия всего этого карантина и открытия границ. Это, конечно, ну, неимоверные красоты пляжи, это вот зелень... Джунгли, то есть, вот, вот такое все зеленое, вода голубая, конечно, вода не везде такая, вот такого цвета, как мы видим на картинке. Но и вот, кстати, если пасмурная погода, она тоже не очень голубое. Но вот я была в солнечную погоду. Посмотрите на этот цвет воды. Ну, я не знаю, мне кажется, это в аквариуме у нас вода не настолько голубая. Сейчас, о, вот. Вот, наверное, да? Uh -huh. Вот, очень-очень красиво, вода теплая. О, по поводу, давайте расскажу, по поводу, а, когда стоит, да, лететь, когда вообще uh -huh. вот, на Хайнане сезон осень и весна. Вот. Ну, вообще считается, конечно, на Хайнане круглый год. Вот Хайнань считается, да, как американские Гаваи, да, такие на китайский лаг. Ладно, вот, там, в принципе, 360 солнечных дней в году, но, ну, это они так говорят, но на самом деле там, допустим, в январе прохладненько, а в ноябре тайфун, а в конце августа там очень жарко, ну, то есть вот такие нюансы плюс-минус там есть, все-таки присутствует, вот, ну, а вот самое лучшее, это, конечно, это осень. Мы были там в августе. Я вам скажу, что жара неимоверная, но там очень круто, там влажный а, вот этот воздух, и из-за этого, честно, мы уже под конец нашего пребывания в Китае мы даже кремами не пользовались, вот настолько там, а, как сказать, вот кожа влажная, там нету сухости, ну, в общем, очень классно. Климат там классный. Вот. Э, что еще? Ну и, да, речи с приводу пляжу, так с колеру моря, але это такой песочек, то це, так, когда хочется песчаного пляжа, то это так, так же гарний пісок. песок. Да. На самом деле, действительно, я скажу, что в разный час, разная погода. Мы были, как раз, на новый рік, когда есть вопрос, чи наскільки холодно, чи можно в этот период ехать и, действительно, кто, можливо буде будет планировать уже позже на новорічні лета, то а, Скажем так, з наших 14 дней, это где-то было а, дня четыре, когда было достаточно прохолодно. Ну прохолодно, это 21 один, двадцать два, когда мы прям не купались, але мы прекрасно эти дни планировали экскурсии, І было комфортно, то есть не было такой сильной а, жары, и мы как раз поехали на эти экскурсии. А в уже были снова солнечные дни, и плавали, а, отдыхали, как Тому му в зимку, принципе, также, но ну, мне можно, ну, как не можно, наверное, напевно, порівняти повернять из Але він також ведь так рік, вважается целый год, так, але є в зимку, скажем, свои нюансы. Там и сезон, все ж таки это, ну, для тех, кто, можливо більше больше для них, звичный, это их так и повернять то приблизно можно так, только такого витру не как Лена, я в этот не... раз просто выкупалась. Мы настолько много купались, что мне кажется, у меня уже жабры выросли. Вот, Мы сидели, у нас же как рекламный тур, вот чтобы наши туристы, да, наши зрители, не подумали, что мы ездим в рекламный тур и только на пляжах сидим, или там где-то в ресторанах работаем, нет, а? да, да, да. вот они рученьки да мы, все, мы умеем фотографировать и снимать вот на самом деле мы там работаем у нас в 9 утра начинается рабочий день и до 6 утра мы вот зачастую мы ходим и осматриваем отели Поэтому, помимо того, что мы видим, да, там, где какое море, где какой там ресторан или кафе, мы еще смотрим, вот, какой отель, вот, в каком отеле какой пляж. Вот, и поэтому мы... Они сказали, они сказали, что до 6 вечера, по ночам. Но Не, сказала, да, до шести вечера, с 9 до 6. Давайте. Не, не, до шести вечера. Вот, и потом, вот прикол в чем, что у нас есть время только, либо вот до 9 утра мы должны покупаться, собраться и уже там в 9 быть красивыми на, на осмотр отелей, да, то есть и потом после 6, понятное дело, что уже купаться нельзя. Поэтому, когда мы там могли, мы раньше там, приходили с работы, да, с осмотра отелей. Если нет, то, пожалуйста, это ваши, это, ваши проблемы. Поэтому мы в этот раз, вот я, поскольку уже в 7 часов реально было жарко, мы просыпались там в 6.30, в 7 утра, шли на море, купались, выкупывались и уже там в 9 были на, вот, на осмотре отелей, поэтому, ну, то есть, вот можно прям в 7 утра ходить и купаться. Ну, бачите, наши любі глядачи, наши мандривники, как стараются, стараются менеджеры всей команды, чтобы узнавать информацию для вас. От, здається, море тут, поруч, а ты идешь дивитись из отеля. Мы, конечно, скуснее пора, мы там очень конечно, мы максимально а, атмосферы, как мы и прибываем, хотим. Проникнутися цієї країни максимально всього дізнатися надзвичайно, щоб поділитися а, скарм привести таку вісточку дату своїми а, оч, своими очами, своїми, очами побачить, руками по пощупати і а, розповісти. Якщо залишили такі -то питання, то ми. На зв'язку онлайн, так, ми зараз всі знаходимось дома, але все ж таки на зв'язку 24 на 7 продовжуємо перебронювати е, тури, якщо якісь виникають питання, ми продовжуємо працювати. звичайно, чекаємо, коли можемо всіх побачити вже в офісі. 我是, course, like люди просто на работу, люди просто на работу. Так, ну, я думаю, мы такие наедине, и, конечно, ж чекаем, и когда мы сможем, мы снова вирішили Поэтому такий вы решили продолжить формат, знакомить вас ще ближе с нашими менеджерами Турбанжур. От, и, звичайно же, с нашими любимыми местами відпочинку, Так что вы можете свої свои фото, и нас, фото отмечения. И мы будем, так сказать, поднимать настроение э, разом и пускать эти флюиды, чтобы уже все быстрее налагодилось, и мы смогли снова жить своим жизнями еще и лучше, так, и, звичайно, же, відпочивати. Вот, Лен, хот... я, но... Лен, хотела так, еще да. сказать, что мы да. вот сегодня поговорили, но очень многое мы еще не сказали. Вообще про Китай можно разговаривать часами, поэтому кто, у кого есть желание пообщаться, кто думает, что мы не закончили эту тему, пожалуйста, звоните, пишите, вот, ответим на вопросы. Спасибо ну, это... всем, кто смотрел. Mm -hmm. да. ну, до, речі, так, доску, і, до речі, до цього також было багато у нас уже відео на YouTube каналі заходьте до нас також вибирайте дивіться им плануйте свої скажем майбутні, да, майбутні подорожі що буде цікаво Ось, ну залишаємось на связку до нових зустрічей у нас наступний ефір э, в четверг буде час ми обов'язково вам анонсуємо все, гарного вечора па, -па. Пока!